Доброго времени суток, ребят. Вы на канале Займан, и это пятая, если не ошибаюсь, пятая серия по игре Little Nightmares. И со мной сегодня в гостях модераторы Болт и Галя. Давайте поприветствуем их. Все, можете говорить, псы. Псы, прием. Голос. Я вас уже представил. Hello, Чмодзис, ваш будьте мне сегодня помогать понятно нет В смысле нет для этого я тебя и позвал 100 рублей я забыл на чем я закончил ребят короче смотри ты выбрался из школы теперь ты а я возле больницы да тогда оказался, по-моему в новое здание залез тогда. мне кажется надо менять пару Пусть вот это будет Сережа ниже Пупина, а в желтом Гале. Типа не Болт и сука. Что не так? Так. Тут надо искать везде взаимодействие. Есть проходные комнаты, а есть? Фу, обосрался кто-то. Видели? Тут только утки не хватает. В смысле болт, наверное. Я не говорил болт, наверное. А котях взять нельзя. Это какая хуя а как по Подожди, это тюрьма какая-то. Он на Там фоне видите, вы... кто-то. Там, Там бабушка сидит. Кто сидит. Постучи, Галь. Это ты стучишь? Тук -тук -тук. Пошли, пошли, Галь, пошли за мной. Пойдем, пойдем. Ай, а вот тут горячая. я не всегда затрудняюсь. Как открывать двери? Я херово. Так, можешь она тебя а -а -а. подкинет или да, она а -а, меня подкинет epic. Девушка парня подкинет ilue, лё, лё, лё, лё Нага, ага, ага за, за голову, да? Она его за голову сейчас тащила или нет? Или мне показалось за Блин, это. но это вот, Эпик пакет. пакет на голове Я вообще старался, если бы Паша опять бы не долетел <terr> <пас> <пас> бы Я не могу не долететь Я чемпион, ты видел мою превьюшку? Бля, девка исполняет трюки. Ну это же Галя, хули. В натуре. Еще и в бананчике. Бол, будь здоров. Че ты за это... А, пизда, Мир такой. Бля. Да. Это мне кажется, мы типа во сне каком-то. Да получается, мы на улице, мы да? Блядь, между блядь, домов какими-то. Да. А вот тут я знаю, если это кнопочка, это значит, что надо что-то кинуть. Попробуем сначала кинуть голову Гали вот и сейчас Эй, за ручку я возьму и скину. И скину. Побежали. Обежали. Блять. Карма, карма, карма. А чего она со мной не прыгнула? Разве. потому что я чудо блять, или что? Да, они что, приуныли? Не, на типа, в один день не умрут. Я просто посмотрели За ручку бегать, бегать, бегать, бегать. А тут она умнее становится. Видишь? Ладно, мне нужно нажать жизнь на кнопочку. Надо, однако, надо, Я знаю, что надо сделать для этого. Косой, блядь. Она ржет, блять, она ржет. Ты видел, она посмеялась? Она ровли. А ч нельзя поднять? Ты косой. Да нормально все было. Это что за херня происходит? Вырубите ультразвук, епт, на стриме. Пиздец. это не у меня паш ты пишешь я пишу не не работает не работает эта херня я блять упал. а если просто нажать пашу рукой типа, типа никак паш М -м -м, паш по моему взаимодействия нет пока был паш вы без меня будете давать а можно так было да сделать ну, слушай галю блять да всегда скажет галя не скажет это да. Давайте, прикаля, думай, куда его нести. Так иди пока дальше-то. Ну, сейчас ты скажешь сюда всунуть, да? Да. Хорошо. Блин, ты гений просто. для Это что-то типа этого. Как он называется? Аккумулятор, да? Ул, девочка, прыгай. А этот лифт. Вы по-любому падать будете, цепляйтесь, типа хвататься за что. А, видишь, куда надо было? Дверку открыть справа. Видела? Там, там вроде бы какая-то вообще... Вентиляция, да, была. Хрень. Только чтобы ее открыть, нужно вдвоем держаться за нее. Ну, Сейчас может. на спидхаке пройдем, смотри. У девочка дура, блядь, разбивает все на своем пути. бля Хорошо, что не разбивается. Я забыл, что кнопка взаимодействия это кнопка мыши. Что-то думал пробел Смотри. Смотри, есть, теперь... быстро. Быстро, быстро, да. Быстро, да да быстро. И она сейчас упадет и. Вот окошко, окошко. Иди помогай, мне дура! Пизда нам. Прыгай, прыгай. Давайте бегом, прыгай прыгай, прыгай, прыгай, прыгай, прыгай, прыгай, прыгай. Хорош. Тупо эпик. Чё ты без меня делал? Не знаю. Наверное, играл бы нормально. До свидания. <соединясь> Ты видела, когда училка залазила своей головой сюда? Угу. Оля, фонарик. Бля, что по любому криповый. Подожди, о чем поту? Нажмите есть чтобы использовать э -э -э. фонарик. Ля класс. С ля. <соединясь> стенку, см <соединясь> стену, Блин, Болт, выруби! Вы слышно твое веха? Я не хочу слушать всех нас. Посмотри на, на стенку, там такой глаз. Я видел, шоколадный, тебе да? Надо. А нахер эти... Я за руку взял вместо этого. Уля, блядь. Ага. Угу. ты вырубила, я надеюсь? Да, вроде бы. Хорошо. Так. Так, так, так, так. Что И у нас на есть? Лицо прям на девушка. тебе на лицо. Ля, она видишь руки? на боится света. Ну? на боится света. А ты въебала и в... светишь, фонариком, понятно? О, щель вижу. Вижу щели, иду к щели. Я все равно слышу свое эхо. Болт, какого хера? Да, бля. О, привидение опять. Хуи-то. Л, ля. ля, класс. Смотрите. Ну нахер. Я не понимаю, вот были бы какие-то что-ли воспоминания или что-то такое, то вообще ничего нету Фонарик включи Включи? Не, смотри, знаешь, здесь труп будет, у вас здесь труп, значит Да какой труп? Как работает твоя логика? Ну потому что если душ... Короче, нафиг Да не-не-не, разоваривай, веди мысль до конца Буду Кадырова. буду Кадыровым Нахер Кадырова Ну в смысле, нет вы поняли. Сейчас Кадыров осудит стрим, да? Вармию тебя заберет свою. У меня этот выключился фонарик, почему-то. Главное, чтобы здесь не было детей. Хотя вроде в больнице, здесь не должно и быть, да? О капельница. Может, детская больница. Ха-ха, Галь, ха. Детская поликлиника. Ха. С решетками, да? Такими. Ну, Минци... Это Мини... психиатрическая Мини... больница 10%. Это не обычная больница. Так, фонарик можно выключить. Это называется муниципальное учреждение или как? Муниципальное. Это тебе. Это тебе, на. На. На, сука, бери. Бери, бери блять. Бери. Ха -ха. Дура. Я тут, блядь. Внимание, оказываю. А ты не берешь, блять. А че на голову не лежит? Да подними это, блин, вон, вон, вон, кинь бутылкой. Я могу только насадить. Блин, кто сказал такой? Кто? Это ведь неправда. Храпить, ни хера, слышал? А, это это В звонке, значит, это как в звонке, помните? Сейчас девочка будет вылазить из колодца. А мы не слышим звуков. Короче, тут такие звуки да, ну, сейчас припула, создают. Пиздец. Ля. Бля, двое. Ля. Ебать. подойди к телеку. Так, я, по-моему, так и делал. А потом надо выравнивать, выравнивать э -э изображение. Ну, это куклы. Это радует, что это хоть не люди. Ля, что я делаю? Ля. Magic, Мах. Magic. Мах 29 уровня. Magic. Я участвовал в битве экстрасенсов 12 Тут, короче, нужно раз, одну клавишу всего лишь нажимать, Ну, нужно угадать Лево нет О, нижнего Леша делает И? И чё? А чё надо сделать-то? Я хер его. Короче, надо как-то в этот коридорчик пройти. Может, типа, прямо как-то поставить? Ну да, я пробовал. Вот, генерация. Вот Идешь, да. идёшь, Да-да-да-да-да. Надо, походу, до персонажа дойти вот так. Да, сука, не вырадуешься. Прямо если. сделай дорожку, пёс. Не пизди ты. Сука, Галю пригласили, себя, она наезжает. Вот. <laughs> Больше никогда я не приглашу. Mm -hmm. Обида вообще. Я тебя все слышу. Обида, залита в души. Так. Че я как слоу-молля бегаю. -а -а -а. Дай я бегу. Кстати, вот глаз, который был на стенке нарисован, видели? Да. О чем мы вдвоем вылупились? Нас выплюнуло. Телек сделал что Че происходит? Я вообще не вкуриваю. Да, у них башки не... Фу, гадость. Так у них и не было их. А, типа, валите наверх. Сейчас а я возьму, вот это... Это... Да. это капитана Врунгеля рука. Возьму ее. А, ее, наверное, вот так надо. Врангеля. Эрангеля? Капитана Эрангеля. А теперь у меня же фонарик, да, Мангеле. есть? О, с фонариком все гораздо проще будет. Не, ну мне сначала, наверное, наверх тогда надо сходить. Я тоже хотел сказать, сходить наверх, нет, мы пойдем снизу. Нет, мы сначала ну, сходим наверх все-таки. Посмотрим все пути, которые у нас есть. Ага, ключик нужен будет. Так, вон не знаю, красные штуки горят, а вон какой-то рычаг есть. Так, нет. Вспомни, в эти красные штуки нужно аккумулятор совать как в прошлый раз мы сделали. Ну, так найди аккумуляторы. Блин, тут. логично это какая-то сегодня. <свят> какая Галя умная, однако. А Значит. мы ж не знали. Болт завались? Спасибо. <свят> И <свят> ту галя нужен. Тонск. Три штуки надо. Болт, Короче, три акума надо. Я так понимаю, галя их, галя. Э, они скорее всего снизу. Сто процентов. Иди в магазин, Паша. Паша. Магазин аккумуляторов? No. Подожди, а может, можно как-то с ней взаимодействовать? Может, она прыгнет Да, Да, ножки свисают. Чё тебе токсик? Вы можете Что? здесь хотя бы не токсичить, а? Не, ну, тут Акума точно нету, правильно? Нигде не видно. Болт, я говорю, буду жрать, я тебя выгоню нахер. Так, ну это... Е-пох, что происходит? <смех> а что происходит? Лохи. Лохи. Это, походу, гейм-овер, да? А, не. Не пахнет. О! Морг! А, а ч... Блин, ну какую хера я не пошел вправо? Надо было сначала вправо пройтись. О! Морг! Круто! Да Чё бы понял, не что не утром. Чё бы Фонарик, был. Паш, ключи фонарик, у тебя же фонарики есть. О! Чешки. Да, нет рука. Надо как-то запрыгнуть выше. Ага, выше не запрыгнем, да? Блин, херово. А, кстати, эти ж можно вроде открывать. А Ну-ка. Заходи. Девочка, заходи. А как я узнаю, что там что-то есть? О. А, ты сейчас печку откроешь? Запустишь, точнее, тебе надо будет труп туда поместить, походу. Это спойлер? Мама! Да мне надо девочку туда поместить. Нет. А что мне надо сделать? Труп. Залазь туда. Труп в мешке. Хотите просто с девочкой труп этот. А как мы его закинем? А, взаимодействие делает пробил. Только запрыгает сверху. Она не везет. Может, фонарик надо убрать? Туда. Запрыгни туда. Так он выше не в Печь, в печь запрыгнул. Подожди, я сейчас сделаю так. А не, нельзя. Как я его в печь запихну? Я могу сам туда запрыгнуть. Ну, я и говорю. О. Так, ну интересно. Я думаю, будем трупы сжигать. Я тоже думаю. А вот тоже какая-то вентиляция, да? Да, сейчас делать надо, правильно. Чего делать? По сути. Не, ну тут я не знаю, что еще делать можно. Ничего. Так вентиляцию попробуй открой Как? Она не. Руками блять. Текстуризированная. Пожар застрял. Нет. Не, она не работает, видите? Выходим обратно А вон рука какая-то валя. Я понимаю, но он не действует да. с ней А если еще ее раз попросить? Раз ее попросить Мне Аж... кажется, труп туда все равно Смотри, я могу вспомнить. ее звать, смотри Эй Видишь, он зовет ее А, вы ж не слышите ничего ну, она не. мне говорит, эй Мне Прыгай кажется, что труп туда засунуть надо Так Может мне что-то сделать пока что надо? Запрыгивай. А толку. А, нет, нет, тут что-то хитрожопае. Может ногу спалить, я не могу? Вон ногу Дай. закинь. Я сейчас закрою. Вон, вон рука валяется, и нога валяется. Так, я полностью закрыл. Если играть, вон рука валяется. Не, ногу нельзя поднять. Сейчас попробую ящик открыть. Я понял, кажись. Или нет. Не, нихера не понял. Нет. А, видите, не да зря труп лежит. Так, надо выше. Выше как-то запрыгнуть. Мне кажется, снова нужно сжечь труп по любому. А если обратно уехать, нет? Тю, блин! Ой! Не, ну я, конечно, понимаю, что а, здесь а что-то надо я. сделать. Но для начала, наверное, с этим надо сюда прийти, правильно? Не факт. факт. Ну, хотя, Поверь факт. мне, факт. Ты со мной спорить? Да. Тихо-тихо-тихо. Ля. Ля, сколько комнат, елки палки ну, ладно, давай попробуем по очереди. Это рентген, я так понимаю, да? Да. Ля Галя стала. А нахера? хера мы сделали рентген? непонятно. На столе по-любому что-то будет. Правда, ведутся соседнюю комнату, знаешь, все в комнату. Да, может мне самому надо риджин аппарат. Риджалка она не может сделать то же самое. о Почему может, а? может? Давай еще раз. А что она сама? Привет, привет, привет. Ну в чем прикол? Не знаю. Бери, снимки. это что такое? Лена зайца? Лена мишка. Да, да. Че за дети? А зачем она обезьяну подняла? Че она подарить мне её хочет? Че она хочет? Просвети ее с обезьяной. С обезьяной ее просто. О, свечу. На рентгене. Ничего не делает. Да на рентгене, на рентгене. А, пошли, пошли. Tipo, рентген медведи? Ну. Зачем В, нем вот, В нем есть что-то, вот как раз. У меня ключ! Блин, ты гений, болт! Mm -hmm. Там ключ. Видишь перевернутый ключ. слышишь знаешь, там что-то обезьянка похоже, когда там из мультфильмов, посмотрим. когда там обезьяна вот этими вот Смотри, тарелками это ключ, бьет и да? прыгает. Или нет? Uh -huh. Да, ключ видишь окончание. <свист> да. Обезьяна, кстати, вот с этими тарелками и ставки, когда знаешь, когда разбить. Разбить надо текстурку эту. А чем ее можно разбить? Сжечь, сжечь в печке. Точь. печке, да. Ты гений. Сейчас я сначала здесь посмотрю, что еще есть. Лезвиеца поднял. О, Посмотри, там тоже будет что О, Возвращение, блядь. Зайка моя. Зайка Хоть болта посмешу. Ему нравится, посмотри, у язык даже выпал. Блядь, зади. Суки, блядь, идиот. О, да, второго вот этого вот зайца, который Ты тоже это... с свыпчены глазами. Думаешь? Да. Не, yeah, <laughs> он тут не так. Хотя видно, да, движение есть? Фига, он там колбасится. Блин, блин девочка думает, а что я здесь делаю? Если он зайцев <с трахает. Мне вот этот мишка нравится, я его заберу. Пойдем. Пойдем. Что он стоит-то? Окей, дай его туда вот на Зачем? Просвети его, может, в нем что-то. Да, прошло за этим, за рентгеном. Но вдруг. Да и не успели да за рентгеном нет, За рентгеном Ну а рентген-то надо включить. Вы такие умные. Лвнем что есть. Нет. ни нет. нет. Или да. О, да. Короче, нам надо спалить э -э обезьянку. Угу. Идем пойдем Жалко, обезьянку. Ахера, мишку -то. Ты Мишку-то блять отпусти. Я так и сделал. Трафу траха его. Мишку? Бол, ты так, такой так. кончик. Да, я знаю. Так. Отпустите а кого закидывать первым? Есть, был? Да нет, да, Баша! Давай медведи первым. Давай. Говно. На, на, на. хер ты закинул обезьянку? Так, в ней Там ключ, ключ потому что. Сначала да, пусть ключ, медведь горит. Банан. Сначала медведь пусть горит. Да, Гори-гори, ясно. Мне интересно, а пепел останется? Из пепел ага. останется? Блин, где Мишка? Мишки нету. А теперь можно он, и обезьянно. У него ничего нет. не было. Логично. Не поспоришь. Угар, сейчас расплачется. Уроды. Надо было всех Мишек привезти, тогда бы точно расплакалась. А, я теперь хер закину, да? Тащи их всех. А как кинуть? Блин, девочка, а кинь А когда девочка раз. кинула, девочки отдай. Кинь еще раз, ёпт. Ты, блядь, поломал игру. Ты дурак, кидай. А Ахеритесь, она сейчас не кинет. Она кинула уже туда, а ты забрал и выкинул обратно, блядь, дебил. Звучит как оскорбление. О! Я любил. Тащи всех мишек, сжигай их тоже. Лучик. А, подожди, что-то сейчас было? Фонариком свети. Фонариком цвети. В Смысле? А где ключ? Вы ключ сожгли логи. Да не может быть. Что за херь Может в пепле? Такая анимация не никакая никак. не действует. Ладно, если взаимодействие. Мы было, сожгли ключ. Он а подожди, говорить, вообще, он может, говорит. то не ключ был, на самом деле? Почему она тогда именно его взяла? Почему именно обезьяну? А может, анимка не сработала? Игра-то Может, ключ я подобрал все-таки? Не может такого быть? Ну, Можно. хз, хз. А может, она упала снизу в продукт? Кто? Ключ? Заходит. Да. Да и сомневаюсь, какой там продукт. Был. Тогда всех остальных просвечу. А больше обезьянок нету, да? Ну, всех просвечу. мне нужно... О, а, о, это не ключ был, смотри. Видишь эту зверюшку? Посмотри на ее жопу. Вот, и смотри. Что? И Тоже ключ и такой шо? же. А нет. Блин, ну это что, такой же ключ видел. Чекайте. Иди да положи ее, просто. Тащи все игрушки Ля, за рентгенами, просвети их Видишь? А нет, тут не ключ. Тут топор! Тут топор уже какой-то. Так. Вы чувствуете? Топор, Ой, ключ. Топор, да. Подожди, просвети все всех, надо. чтобы не мучаться. Закидывай просто все игрушку и лип. убегай. Лена, Лена, нет. Да, Кого Угали. у меня это игрушка это делает, короче mm -hmm. и а я просто кое-что включила что побаловаться блять нельзя так а ну-ка подожди блядь, может блядь, мне ее помощь блядь. нужна он пытается открыть девка вообще такая думать зачем ему нахер ты ее принесла она тупая или что что она делает Нахера она и принесла Блин, тупая девка, а. Так, это что-то надо с ней сделать, раз она ее взяла наверное. О! Так, это что? что такое голова, это... да, чья-то? О, ля. он забрал. Ей на голову. Он забрал ее в коп... куда-то в этот. Может, Кромон он также этом? и ключ забрал? Может. Сейчас проверим. Иначе. Так наверх нам бессмысленно, тут уже ничего нет, шкаф не открывается. Может, это ездит? -то просвет, да. не ездит? Не. Ну, тогда, мне кажется, Тащи уже здесь простой, нечего делать. Простой. Да игрушки просвечу, если там топор в, в игрушке будет. Значит, все игрушки надо просвечивать. Так, что теперь все игрушки брать и скидывать? Не, они даже нет, не все смыс... подбираются. В плане вот эти медведи там всякие вот эти вот. слыша может рисунки что-то означают? Может рисунки что-то означают? Одежда глаз, Вряд кстати не. глаз, посмотрите, глаз эта же Ну глаз там был на стенке и чё? Ладно, если она подобрала эту игрушку, значит что-то. Значит по любому что-то не надо сделать. Да. да. Остальных просвечивай. Печо, ваши да, остальных да, да, просто... да, да, да, просвечивай. больше нет. Блядь. Заебь. Какую? Ты... О! Девочка, которую унесет, ты сейчас вот просветишь, да, просвети? там она. Тащи Мишку. Там мишку тащи. Знаешь, где-то топорище должно Мне кажется, мягкой игрушки вряд ли будет. А по-любому, должен уже быть четко. Ну, логично. Положи, я просто за рентгенды и все. Ля, она сразу бежит так на спидхаке. Да, у нее топор точно. У меня ни хера нету. У меня прошлый раз точно так. Другого же. значит сейчас? Вибратор или что там внутри? Что то херово знает? Вибратор у Последнего меня. Последнего тащи Вибратор у гали. Так. <с <с игрушку? Спалилась. Ну и все, я больше не вижу игрушек. Только на нам топор. Зарубить галю. Болт, я сейчас тебя порублю, блин. <смех> На мясо. О! Да -да -да. Ключ! Ключ! А, вот это уже ключ. Причем хорошо видно, что ключ. Блин, если и этот сгорит, я. я в шоке. ключ а уже реп, проебали. А вдруг ты не ключ был? Да он не мог расплавиться, там даже температуры такой нету, чтобы он расплавился. Да этот ты знаешь. Блин, может он маньяк. Потому что потому золотое, Золотая чеша, золотая Кидай Пс, <свист> О, ну вот ты, я понимаю, Слышь, девка кинула, трехочковый Сиби. Не то, что ты, да <свист> <Лёна>. <свист> Давай сразу двоих <свист> Учитесь, ёпт Ну хоть ты танцуешь Блин, ну как бы получилось, а? Слышите, это горит олень мы ничего не слышал ну короче я делаю наконец-то а ну вот и ключ все он забрал его к себе и музыка трагичная играет что это значит чтобы это значило О, в и он ездит получается нам этот движок не нужен был Ой, не движок а как аккумулятор правильно там же три штуки надо было вставить нет а их тут нету вот ну, не нужны, чтобы, чтобы у тебя дверь открылась, ты просто сейчас в замок вставишь, И у тебя быть, сама замочная, как бы это, замочная откроется, а тебе нужно будет электричество, для того, чтобы двери еще запустились. Открывай, блядь. О, ноги. Господи. О, мумия лежит, да? Мумии? оля покрути, покрути, покрути ее вон там, за эти. Хочешь, мигалку покажу, бобку? Слышь, покрути вон за те эти, вентили его. На столе, которые. За вентили, покрути вот эти. не Не. Они взаимодействуют. Это мне кажется проходная комната. Здесь ничего не надо делать. Я покрутил. Вот тут уже стрмно. Уля. Тут бы уже лежит там на полочке лежал сзади. Все вот, прикинь, призрака, что ли, быть, упадет. Я не понимаю, ну нахера здесь призрак? Возможно, знаешь где-то умер человек, не, ну... и его Это есть, логично. Да. Глянь, сколько могло умереть тут. Мне кажется, это неспроста же здесь манекен Ну хз, хз. Ну вот голова лежит, чья... Так, что тут? Что тут? Вон она тебе дает, попрыгай. Типа, а, да. Она мне дает. Бля, на качок. Натури, мне удивляет то, что девка подает руку, а не наоборот. Да, вообще. О! О! эх какая. Ля. Ля, качок, смотри, какие руки. Хотите поздороваться? Попрыгай. Я ж не маньяк тебе, чтобы прыгать на трупах. Так, вот тут я знаю, вот тут я знаю. А кишки Логично. Вытащить. Смотрите. Блять. Что нет. за херня? Едины. Беги. Сука! Супа. Чего за хуйня? А что было сейчас? Я думал сначала. А это хер? Это хер? Что это? Что это? Ой, хер, рука. Да подожди сейчас, Галя, это, уходить. А где девочка? Блють. Она кинула тебя. Там рука. Ручливая рука. рука. Там рука. Я не думал никогда, что буду бояться mm -hmm. рук. Вы не слышите просто звуки эти. Вон там. Сейчас Леву такое впечатление, проход. как будто это рука везде. Попробуй, запрыгни. Нет, тут в обход, видишь? Блядь, да. блядь. иди нахуй! Иди нахуй! банихоп, блядь! бани блядь! А Съела? Серьезно? Меня съела рука. Я съела рука. Бля, ну гляньте на него. Ну, приуныл. Пиздец. Да, блядь, ты бы не приуныл, если бы тебя убили. Если бы тебя рука убила. Рукой, блядь. Иди нахуй! Я так понимаю, текай, да, Наня? Текай, на. Него? Текай, блядь. Ой, ебать. Фига. А знаешь, что напоминает? А, бежит, бежит, бежит, бежит. а, дура. Пучка И, напоминает если она снизу рука. не лезет? Блять, она за мной лезет. Иди нахуй. Ран, Вася, раунд. Мне напоминает, это рука из этих. Она и дальше замок будет? Адресов. А, да, да, да, да. да А есть еще про зомби, знаете, игрушка такая старая, 90 какого-то года. Там зомби может свою руку оторвать, и она по полицейскому участку лазит. Не видели? Не видели? Прикольно, 90-х годов игра. По-моему, тут был. Бля, что это? Нет. А, это рука... Рука по трубам ползет. По трубам ползет, звуки слышу. Нахер, нахер, шо, да. Тебе надо, короче, успеть пробежать. Пока она там ползет, потом... Логично. Ползовались. Сейчас все в комментах. учу за токсиков ты взял что-то постоянно, чисто Блин, тебе токсики не подсказывают. А что, куда? Подожди. Мне, так, ну... стол, Я не залезть на стол. Я не могу залезть на стол. Либо бах, либо неправильно повернулся к Может сюда застал? О, она. Ну да и что ты тут, может стоять? Не знаю. Может ее можно как-то... Вот смотри, есть верстак, да, какой-то? Может можно ее сжать как-то? Нарушение Я так понимаю, наверх... Безопасности. наверх она не может залезть. Она только по низу ползает. Может, она за тобой полезла. Эта mm -hmm. идите нахуй а, дура видишь Видишь? ля-ля-ля ждет как собачка через ну язык дальше? бы высунула я херу она тебе показывает видишь нет не вижу не хочу даже видеть увол андреа она сейчас перебеги сучка беги иди нахуй. ты что ты а там он... прыгаешь блин? Я говорю, на стол надо залезть. Ну, дальше, окей. Что дальше? А, по коробкам, да? Блять, нет! Сколько? Нет! А где она делась? Она исчезла. Под стол тали? Вот эта коробка, кстати, передвигается. Да? Нет. Нет, она исчезла. Так, а теперь я не знаю, что мне надо делать. Давай исследуем все комнату, подожди. Ну-ка, паш, наверх. А я наверх не могу. Ладно, забей хуй. Может... Двигай коробки, пробуй как-то... Не, они не, не взаимодействуют с, залез... с коробками. Сейчас попробую... О. Как ужастики видели сверкало свет Мне кажется, что-то здесь наверху надо взять. Может. А. А. О. Сейчас по-любому где-то появится. Блядь, ну а ты ебищий. Вон она, вон она, победит, что это. Она утекает от меня. Стол, ну она стол. уже убегает. Аккумулятор. Аккумулятор. Это фонарик. А да, если ей в руку кину. Лови. Хип, сука. Она опять тебе факю показывает. Не а не показывает, ты еще аккумулятор факью. проебал. Вон показывает. А как мне с аккумулятором убежать от нее? Я не понимаю. А света она не боится? Вон, за... вон типа залезть, поди. Сюда наверх? Нет. Туда, наоборот. Бля, нахуй спрыгнул. Ты... и Я на втором этаже. Иди в очко. Это баги. Ты не допрыгнешь. О, топор вижу! Топор вижу, видите? Нет. Иди, нахуй, иди. Иди, нахуй, иди А, молоток! молоток. Приеби, приеби. Сейчас, сейчас, надо дождаться. Забайте ее. Я да, понял, понял. Быстрее, быстрее, быстрее. Сука, еще раз, Бля. еще раз. Нас. На, а. Мне, <сёж Wizards> Мне так руки Б... я <сёж> <сёж> а Блин, как будто с собакой играю. Бизди. Лес, сука, таймин не знает. А, сука, Больно, да? На, попали. Иди сюда, да. Она еще раз придет. Да, да, да. И ты хуярь. Сука. Буля, ну у нас хуяч. Вот как все. Блин. Добивай. Наверх. Уже лезть сюда. Блять, не вставай. Не ну, вставай. Встань, сука. Я тебя убью, нахуй. Да все, псих, бери акуму, иди дальше. Блин. Капец, три раза, да, ее надо было, чтоб убить. Паша. А. Я сейчас позову галю и болта. Запишем хорошую нетоксичную серию болта и галя. Конечно. А ч не тащит? А, тащит. А, мешает аккумулятор. Ч за звук выруби Не делай такого. А то ещ жрать сяд, блядь. Надо пожрать пойти. Ну, допустим. Смотри, берешь, короче. Ты я же сказал. Че, серьезно продавит? Не, нихера. А, молоток. Возьми молоток и разбей. И разбей текло, и так и провалиться. Я первый сказал. Я первей сказал. Ля, на спидхаке просто. Ля. Пошли Паша быстро. когда накачался, накачал ноги. А, сука. Так. А теперь я не знаю, с май чем лучше идти, с молотком или аккумулятором. Аккумулятор тебе любому нужен. Кидай его нафиг. Наверное, я молоток тоже возьму с собой. А, не пролезу. Я с ними не пролезу. Прыгать с ним нельзя, и я не пролезу. Блин, жаль. Значит, тут врага не будет. <свист> так, что тут? А кому-то возьми. О! Да. А что она с ногой там делает? Собирает конструктор. Ну, это один из трех. Пошли, девочка, пошли. И с я. ногой а с рукой. Подумай, что она там делает. Она палец, <свист> ему сломала А в какой-то серии видел, как она куклу разъебашила. Без ничего. Видели? Эээ, стой, стой, стой, не сюда, не сюда, не сюда Это от лифта, по-моему Надо было в одиночную слева засовывать, Паш Тут мощно, надо а какая разница, я ее вытащу, Там слева мало. А, ну тащи ее налево Я думала, типа, если за... засунешь, то не вытащишь Так А, э -э -э. это было, да? Ой, вот Галя сейчас идет. очень подумала О чем? Засунешь и не вытащишь О, лифт а не, это комната какая-то просто. Галя любит позасовывать. <свист> Токсик, блядь. Не говори. Ага. Блядь, ну... По-моему, я догадаюсь. Наверное, вытащить аккумулятор оттуда и вставить сюда, да? И успеть в эту дверь зайти. Или нет? Или Попал нет? Бы. Я смогу это успеть сделать? Овер. Сколько секунд? Не, не успею. Да? А успеваешь. А, не, не успею. Значит, другие ищи. Да блин, я его этот еле нашел, так он один, а их на штуки четыре. Тут я так понимаю хер. А взаимодействие под подскакуй, подскакуй. О, хорошо, когда девочка сильная. Лё, нажми Мама. на рычаг. Мама. Какой рычаг одет? Вот этот. Вон, вон рычаг. Ой, блядь, такие умные. Ну нахер. Ну нахер. Никто. ну нахер. Ну нахер. У а чё... фонарики есть, что ты сы. А какого хера ш... она идёт? Подожди, она... Она идет. Маша, она идет. Подожди, свет горел, она на месте стояла, да? Да Как только началась темнота, она пошла. Правильно? Угу. Если не ошибаюсь, они света боятся. Да не вырубай, нахуй надо. Да, Я проверю фонарик. Я проверю фонарик. Здесь а! Тебе надо, чтобы эта хуйня съебалась и ты туда. Используйте стрелочки, чтобы направить фонарь. А, фонарик... а, это то же самое. Я говорю, Смотри. тебе надо, чтобы херня оп. пошла, ты тут. Сука, меня слушай! Видишь? Я свечу, она не двигается. ты я тебе то же самое сказала. А что. А, чтоб она, она пошла подальше, да? Да, и ты туда э, -э, э, А как а как-то на не направит, чтобы она меня не съела. Так ты пока-то убери фонарик, она пойдет. Она сейчас на меня побежит, я боюсь, Галя. Да ты тупой. Нет. Вот идет, идет, идет. Иди, Все, смотри, нет. фонарик. Вот. Уходите. Сердце не остановилось. Как я ухожу? Уходи. Он мне съест сейчас. Так свети фонариком и иди. Иди. Вот. Свети. свети. свети. Все нормально, Паша. Все нормально. Я же отворачиваюсь. Вот. И... Свети, блядь! <смех> блядь, я очкую. Стой, стой, блядь, стой. Ох, я дал боящего. Не баша, стой, сука. Свети. <смех> <смех> а тут есть свет, все нормально. Бля, это ж, это получается все сейчас, да, так будут или нет, или только одна? А ну вот этот капитан Врунгель тоже? Блин, они сейчас все пойдут Я в шоке буду ну, Тебе не похуй, у тебя фонарик есть да, А как я на всех буду? Я с одной еле справился Блин, я уверен, фонарик сам потушился Тебе, наверное, туда сейчас надо Или где? Че это? Приблизилась так резко Оля, жопа какая Ля жопа любит поглядеть быстрее быстрее в дырку о а. бол не пугай а такие иди на и ты иди знаешь что напоминает и ты статуи, на которые Иди, смотришь, не... и они не ходят. когда они начинают Они ребенка съели, питеры. Педофилы. что ты. Вот как, Паша? Ну вот, блять, мы тебя учим? Окей, что надо делать? Светить фонариком. Блять. Спасибо за совет. Он бесценный просто. Пожалуйста, вот этот шевелится по центру стоит и крайний. Только двое. Куда мне надо? Тебе сейчас надо просто понять, куда тебе нужно пройти. Вот именно, да. А, под кровать? Можно забраться, интересно. Ну-ка. Можно. Они ж не пойдут за вот под кровать, и... правильно? Вот так и пиздуй пока, вот так и пиздуй. Не свети в них. Наоборот, дурак, я буду светить, они будут стоять хоть на месте. не, не, не используется. Блядь моя она тебя сожрет, блять. Mm, <связь> не под, эту. Мне под ту кровать надо. Иди нахуй, <связь> Пиздец, Иди нахуй. Идите нахуй. <связь> <связь> Бегал, бегает. <связь> <связь> <связь> а я дурак. А если просто пробежать и забив на все? Думаешь <связь> прокатит? Давай попробуем. Тупо на спидхаке. Иди нахуй. Иди нахуй. А -а -а. А, <laughs> Видите иногда? Изи, ага. изи, блядь. Иногда просто надо. Изи, изи, изи, изи просто. Не думать, отключить мозг. Иди Выключить мозг. я сейчас пошутил, конечно. Я прыгаю. Я прыгаю. Я прыгаю. Иди нахуй, я высокий. Я знаю. Я буду. Короче, под конец... Под конец все надо было все-таки посвятить. А что с самого начала? Я знаю. Я Охуенно. буду... Охуен. тут-то ладно, тут я вроде уже привык. Тут я уже привык... <свы> Отъебитесь. А вот здесь... Под конец только посвятить на них и все. Не лезь, белая, как риповая хуйня. Вам. Она с, тебя ретика. С... А, вот они вы, да? Вот они вы. А теперь прыгай, прыгай, ладно. Иди. Давай. Блядь, как риповая хуйня. Пфу. Издец, я бы там столько кирпичей бы наложила просто. Дай пять. Дай пять. Не дает пить. Я правильно бегу? Может мне в другую сторону надо? Нет, понятно. Какая... Не, походу не в эту сторону. Короче, в темноте, видите, они сильные. Тут, блядь, чувство. А, вон, решил. Вон вентиляцию. ты.. Блять, принц персий, сука. Куда мне? А, вверх нельзя. Фу. О, сортир. Ля, как в клубе, да, каком-то популярном. В этот клуб так пойдешь, да, и такой сортир. А самое главное, что клубы в этих заведениях выглядят очень красиво. Заходишь в сортир, и такое видишь. О, похлеб. Ебать. Заходишь в клуб, и видишь похлеб, ебать. Ебать! Ебанаврот, блин! Это напоминает из метро Last Light, когда ты спасаешь. Боже, я еще быстрее, выстрю, быстрее, да. быстрее! А он по низу, да? Подожди, но ну, а посветить надо было. Блин, я, я, не могу так залезь, думать, наверное, наверх Не могу так быстро думать. Тупой, потому что Паша. Прости, что я? а <смех> где <фу> Короче, Ребят. надо, когда я лежа буду под кроватью, надо посвятить. И все. Я думаю, я смогу. Вот этот пиздюк меня Ребят. просто догоняет. Вот это. Да, вот этот. Где? Стой. Стой, Спи. Да, подожди, а как? Я не понимаю. Может, я неправильно руковожу фонариком. Руководишь фонариком? Да. Руководство по использованию фонариков. А где Я не знаю. Что она ничего не сказала? Пригласи ее. А я не вижу. А, я понял! Глянь, как светить! Видишь? Мышкой. И вверх, вниз. А я раньше не использовал. А может ты, кстати, так можешь это, к примеру? Блять. Что? Типа на них подсветить, когда Могу. будешь бежать в Да, Да, все, я понял. Раньше просто я мне это. У меня вылетело. Мы думали, ты обиделась. Хотя не поняли, за что. Голову ломали. Нет, у меня вылетело. Галя, мы поняли, как фонариком э, руководить. Теперь мы Но, знаем все. Мы руководство мечтаем. Смотрите, смотрите фишку. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Лё. Оп, оп, как Майкл Джексон, да такой. Оп, оп, лол. Ля как умею. А стой, вот ты стой на месте. И ты стой. Ля какой? Раньше я так не мог. Ха -ха. А теперь и на ящики, да и наверх. Не нормально чего? Да я думаю, не, не должны. О, О, блядь. Блядь. так ну тут рычаг Да свет есть Ну свет это уже тут кстати вот тут под ящиком наверное ж, вентиляционка только на хера на в этой да, просто. а я не могу и... взаимодействовать а что а в чем логика зачем было ставить тогда этот ящик сюда Ох, кто то мыло уронил видите Паш, наклонись. Мыло не роняй. Оооо, Паша. Успел, повезло. Видишь, я говорю, это психиатрическая больница. Блять. А это уже человек, я Что и что? Тут человек. Галя, токсик. Галя, ты как ублюдок. Чё? Галя кушает. А знаешь, такое оружие Нет, Галя не кушает. А вот как Гали же, кушать не можно. Помню, а как болт печеньку хавать нельзя. Ты болт, лучше дай мне подсказку, пожалуйста. Я не пойму, что делать надо. Я ничего Ладно. не кушаю. Так, давай. Что у нас есть? Два типа, у нас Я есть. Понял. Смотри. ремешки мешки есть. Ни хера да, не запр... работаешь. Подожди. Есть дверка. У нас есть дверь. А, кати коляску с ним к двери. Другой стороной, блядь. Не может один. Тяжело ему. Ну, а, взаимодействие ]ه... делает, но тяжело. Не может. Хорошо, давай. Может спереди? Но спереди <музыка> вряд ли. Ну, я чего. иду. А, тут нога его. Асиван. Да. А, а завод слева. И ни хера. Ведро есть. А можешь ведро взять? Сейчас попробую. Я его даже не вижу. Вряд ли оно было бы взаимодействовать. Да вон, слева ведро стоит. Где слева еще? А. Вон. Mm -mm. Нельзя. Может на нас, если идти, есть. Наверное, что? не в этой комнате. Что-то еще есть. Видишь, я, короче, а. открыл вот эту штуку. Я ж не отсюда а то пришел. А, Нет. я дебил, бля. Принутся не мог. ёб твою мать. <свист> <свист> а, залезай, а это мать. ребенок, который тут подошел. А походит. то, что кишки, Или анаконда <свист> Почки? Как выглядят почки? Видите, это психиатрическая Думаю, больница, еще раз кишки? подтверждаю. Вот такие палатки делаются только психушка. Откуда я это, это знаю? Друг ну, рассказывал. В ней, короче, сидят люди в смирительных рубашках. Я что-то вижу это... без нового. Без это... ну, Женщину, боссу, и все. Не вижу его смирительной рубашки. Мухи так сексуально это. Издают звуки. Ну что? допустим, я сюда пришел, что дальше делать? Ванну запрыгнуть? Помыться. Эй, ты жива? <къем> подожди. Так. Помой ее губкой. А, подожди, может надо скинуть? В натуре. Скинуть, может на себя потянуть? Не, нихера. Не, ну помою. тут нет выхода. Нету, я не вижу. Кишечки, тащин в баночках Смотри, хера в баночках Короче, он со многим может взаимодействовать ням, Но ням, он ням, слабый Он просто слабый ни хера ни где ни Где Галя? Приятного, Приятного аппетита, аппетита, кто ест. хера ни хера ни хера ни хера ни хера ни хера ни хера ни ну да. Подожди! Этот ящик же ж можно провести, да? Прям в ту комнату. Не знаю зачем, мне. Но... А может, типа помыть надо, смыть? Не, мне кажется, это перебор. Рот, блять, потише. Так мы тебя не оскорбляли. Ля, болт, не кажется, что нас сейчас оскорбили? Гарри, надо выгнать. СМС. Думаешь? Я сейчас вас выгоню и буду от нас. Как а -а! ты нас выгонишь? Этого еще а что он боком старается. тащит? Гарри, пошли в PUBG играть. Ага. Мне кажется, я не протолкнусь. А, он не тащит дальше. Он не тащит. Так, не то. Не то. Ну блин, мыло. А это что? Что это дальше такое? Мама, челку. А что че за... это вентиляция вот это вот. слышать а с... может она слабенькая, ее пробить можно? Типа... Я пробовал просто раньше, мы так делали с девочкой и пробивали. То пианино трещит. Сколько? Еще... Сколько? Не получилось. Де... Девочки-то нету. Это да. Что это? Все, я понял. поняли вот теперь будет а. жопа, теперь будет экшен Что баба, да, Сейчас будет и там, и там Мне кажется А, нет, тут свет включен Это там будет вот Тут сейчас будет экшен Реально Там их же двое, да, было? Сейчас б... Я вам говорю, инфосотка бабы не будет в ванной А Вон дверь открылась Дверь уже была Ведь открыта Бать, ну успокойся, ожидаемо. я свечу. Ожидаемо. Какого хера ты идешь на меня? Блёк. А теперь коляску тащи. Ты издеваешься, а -а -а. Как? И, и Свет, свет, свет, врубай, свет врубай, иди. А чё? А, я понял он тебя. Я понял тебя. Да. Типа коляску спиздить надо. Да, он сейчас встал, теперь можно коляску запилить в А на кой хер коляска? Какого хера он двигается? Я ж свечу на него. Блять, свети на него. Куда ты вправо светишь? Биби. Пошел нахер! Стой тут! И тут, блять, я сказал. Ага, все, обосрался Обосрался Блин, мы гении Мы просто гении Мы Dream Team Да Угу И кажется такая, ага Ага, я же говорила Да Я так и говорила А, ближе надо Да, да, да Мне не нравится чё управление, живи? как фонариком надо светить туда. Очень не нравится ну, тоже управление мышки. Еще колясок. Это я в 3 часа ночи, когда иду жрать. А кого? Подожди, куда ты? А это я в туалет, блядь. Блять, еще третий идет. Ну охуенно. Ребят, и как? Это Паша. И как дальше? Это Паша идет с работы. Это Паша с работы. Короче, мне надо сделать так, чтобы они всей толпой дошли, и я одну сторону смогу освещать. Надо идти стримить, блядь. Девчонку, блядь. По сути, на Пашу напоминает стрим. Это Паша больше стрима. И верхний пошел, ну охуенно. А это мы Паша где стрим, блядь, заебал. А -а -а -а -а. И Паша там на стуле, который сидящий там. Да, так, все, вот их четверо. Теперь я смогу их. Там снизить. один забагался, смотри, блядь, все уже. Э, э, стой, стой, стой, вот блядь. Банда. И что ты это не хочешь? Я хочу их всех вместе, чтобы светить. На кой? Чтобы можно было пройти. Блять, ко мне еще один идет. Как мне сделать так, чтобы их всех вместе. Ко мне никто не пришел. Кого? Подожди, подожди. Свет теряется. Стой Что за Ой, блять. Ой, блядь, идет! Стой! И вы стойте, и ты стой, и вы все. Смотрите, теперь у меня их пять, теперь у меня их пять. Вот я посвечу этот, пусть пятый подойдет. Иди, иди, не бойся. Еще, еще да, вижу, восемь вижу, и вижу. ты соберешь целую тим-подорот. <связь> <связь> э, э, подожди, подожди. Так, ребят, я самая вы, наглая, да. Паша заебал стрим, блядь. Ребят, я сейчас отойду по бурба. Давай. Сколько у меня уже их? А чё он запаговался, да? Стой я тебе тоже самое говорила, что, что там прикольно один. Может попробовать это. на шифте теперь? стой подожди, а какого хера? Он типа самый такой быстрый, блядь, из всех них. Заметь, я светил на него. Чё за хер? Ты светил, да, но, но это типа видишь, вот там вот есть один такой борзо, он самый быстрый. Адиеро. Типа... Вот, А если попробовать, ну, раннюю версию. Типа просто пробежать, как думаешь. У нас Да. Нет, тут тут с, пробелами. С пробелами, есть. с пробелами. с пробелами, ебать. Блин. Говно, план. так сложно, ну скажи. Ну да. Как-то неуверенно сказал. Надо как-то их сложно. реально всех в кучу, типа, захуярить. Но там, грудь, есть один босс. Тихо. Тихо. Подожди, бля, я поверху прошел? Ага. Поверху, когда я шел, только двое. Двое поверху. Надо посчитать, где самое меньше, типа, и идти по той стороне. их Да. Чтобы взять только несколько человек. Блин, я их уже людьми называют, ты слышишь? Человек. А че за русский киевский? Типа, Чуть-чуть похож. Бля, стримаюсь. Коля, пройди ты. Давай. На. Ди. Ди экран. Фонарик, ключи. Да не, у меня даже монитор потушен. И ты дебил, у меня все было. это да швельца? блять не там а я через него а мимо никак не пройду по госту а, в темноте пробежать не как, да? как это просто пробежать ну не, не светя фонарика ты видишь когда я бегу когда не сильно свечу они двигаются им нужен непрерывный свет надо прям, короче, в лицо типа сюжете. В лицо прям. Попробуйте пробежать просто. А -а -а Иди в жопу. Иди в жопу. Иди в жопу. Да Блин, ну пожалуйста. Ну, ты посмотри, уже <surpass because it works> близко. 아, слишком было. много, че, хуня какая-то. Ну уже близко PUからces было, да? <Mondlands> Да знает, вообще ничего нет. <смех> Сколько их там дальше, да? Да. А как он меня забрал? Но ну, я на него посвятил. Я говорю, бред, там пиздец. Кем тут надо быть, чтобы <смех> пройти это? хаком как в папке, блять. А есть читы, интересно. Да ну да. Он просто тебя хватает, знаешь, как щенка, да. блядь. Если пройти еще ниже. ахир давай. Давай, вот так. Хули. Отойди! Сиби. Сибите все. Втроем. Вот и стойте вот так. Поойти попробовать их вот так. Иди нахуй. Вот стойте, стойте. себе здесь я это сделал. Я кончил. Бля! А че за херня? Они. А че они живые еще? Свет же жарит. Вот мы с ним поиграем. Ля, они мяч пиздили. Охуел? Че за хуйня? А, ля, у них есть чувство... Юмора. Да, нахуй да, Так, хорошо. Идем дальше. Головоломка. Ага. Видишь? Этот. И аккумулятор, он торчит. Ага. Ага. О. Допустим. И что дальше? А. Понятно. О. Ага. Девочку, о, о, девочка. Девочка! Наконец-то. Как я рад видеть девочку. Я а тоже. Что мы еще можем сделать? Я могу сам выкинуться, да, сюда? Что она делает? Да, она бешеная Сейчас, скорее всего, она дверь мне откроет. Угу. Да. А теперь я Колумбная могу забрать эту такую. Правильно, смотри, я два аккумулятора. Мы сейчас выходим отсюда, и два аккумулятора я забираю. И вставляю их в лифт. Правильно? Да. Вот, видишь? Натуре. Блин, мы гений По-моему, даже за вторым балл. Но... А чё, чё за звук? А, ты ж не слышишь. Нет звуков. Как будто лифт открылся где-то. Вот она несет, да-да-да, второй. Хорош. А теперь погнали. Блин, мы гений просто. Да все Это девочка. ты девочка по-любому а чё опять экран потух тут же вроде без а, все блин стремно а чё так низко -то? блин этот пропал свет Фонарик. значит по-любому эти будут мне не нравятся вот эти мне как-то школьники и вот эти дети конченые больше нравились Которым черепухи можно разбивать Ля, ноги Ноги, маникюры А это что? По-любому да. будут По-любому будут Но у меня есть девочка Если что, я ее поджертвую, а сам убегу Пиздец Подожди уебок. У тебя сейчас никто не разговаривал? Нет У меня тут кто-то общается Такие стоны слабенькие Вот тут Уже все Как хорошо, что я нихуя у тебя не слышу На стриме услышу Вот опять сейчас звук был Как будто кто-то общается где-то Так, что это за ниточка О Вот тут уже Хотя не, я хотел сказать, что света нету. Вроде как светло, да? Или могут пойти? Не, все, свет есть. Это да, хорошо. Ну тут уже просто. Блять. Бля, он сейчас выберется, что? да? Девочка, Леша, делает. Бля, ну иди, Лео. Хуярь, хуярь эту руку, хуярь. Какие Еще одна. Да ты поделаешь. Там, наверное, не тоже, попутинь, да, ты. рука? Хуярь она а на тайминге выбирает еще раз один раз еще надо три раза по ней на ударить. две руки идите делать все одну вот, вот, вот, вот, вот, так еще один раз там, там девочка двери ломает два раза вторую руку надо там девка двери ломает еще один еще один и все давай давай давай блин как она рассчитывает удары это умная рука девки давай, давай. помоги двери слова да, Блин, она сама неплохо справляется мне кажется этой девки твою мать что это за каменные лица это мы <laughs> а сколько их, кстати раз два три 4 5 6 10 10 моторов а вот еще лежат. Но я так понимаю, здесь ничего делать не надо. Да? Так как картинка. Проходимая комната. Будем надеяться. тут то я так понимаю, тоже. У меня решетка, короче, кто-то выбивает. О, видела? ⁇ твою мать. Я что вижу, за жиробасина? ⁇ п твою мать. Ё... А вам маски идти надо, их можно взять, нет? А, они сильно ли большие для наших лиц, нет? Да похуй, тут Ты думаешь, он за своих нас примет? Я что-то сильно сомневаюсь в этом. Поешьте чего-нибудь, разжирнеете быстренько. Это долго будет так я так понимаю фонарик лучше потушить да? прикинь сейчас стоны какие-то он Ля. с той же стороны Ля -ля -ля -ля -ля -ля -ля. он подальше он что-то жрет при очку он поверху ползает по этим Ля -ля. Ля -ля. ребенок что ли Ах, у... а кто это? Ребенок нет? Не Айси, а ему ебало посвящу <свечу> <свечу> <свечу> Это типа хирург а сын, поняла? Нет. Это хирург? Ага, охуенный хирург, блядь. Что он делает? Операцию. Ля высунул Куда он уполз? Я его нет. Он надо как-то съел. В историю не? болезни полезли. Блин, я очкую. Я очкую, серьезно, идти. Интересно, мне надо ждать, пока он что-то завершит или просто драпать. Так вот, хер знает. Вам надо, наверное, в какой-то именно момент, когда он что-то делает, поди. Вот сейчас попробуйте съебаться. А за пока, ящик он, попробуйте видишь, спрятаться. Лягу по идее. Я не знаю. у нас пока не видит. И вон еще второй. А -а -а. Бегите а -а -а. за второй Это когда он будет уже делать, что он там высовывает этот сейчас, зонтик? блять, он не смотрит на вас. Блять, вы можете быстрее, сука, передвигать к ним. Ты угораешь, он тогда услышит. Я и так не знаю, что дальше делать. Дальше а Вон пойду, дверь открыта, вроде нет? Да, нет, он нихера не открыт. О! Вон, вон щель. Ля, так крипово, пиздец. Бля. О, все его пацаны либиритироваются. Ля, он за вами пьет. Тупо мерзкий червь. Подожди, что он делает? Я думал, он сейчас кровать О, Здорово Болт. Идем дальше. Вам, короче, под кровать не походу Блин, нами, лям, да? лям, а мерзкий, еб да? мать, а. Просто нечисть. Я очкую еще идти. так мать твою. Сейчас она на меня поползет, я за, за этим застрелиться. который валяется В принципе, да, можно сейчас. А, откуда я знаю, что а. он не пойдет правее? он кнопка, вон кнопка. Надо что-то кинуть мне нее. Вон кубики рубики, игрушка в конце. Короче, мне в конец надо за игрушкой. Скоро а как я в вкон... конец пойду, если? Тут точно так ничего Под кровать ими. Под кроватью ничего под кровати, нету. Вот, вон игрушку надо взять. Прикинь, он не идет в начало боже. комнаты, а как я буду игрушку тырить? Так вы под кровать Он потом все ведь переползет куда-нибудь. Девку подставишь, бля. Да насрать Пусть забирает. Ага. Паша, ты лох, Они а, не, не лог, он Ногу проверяет. Херово, блять, Самое интересное, что он не преследует. Я пошел, не надо останавливаться. Он, наверное, такой грубик в любом случае же, да, услышит? Да кидаю же, блядь. Бля, он, он услышал, девочка. да. Если спрячусь. А, а где она, девочка? Не девочка? девочка. Да? А? Девочка. Как он Надо, узнал? Надо, боже, просто тупая девочка. Зачем убежать? ты тогда ухрел? Блин. <свят> Это он сказал? <свят> он сейчас сказал... Она, а, она спряталась! Она-то спряталась. Он как бабуй нарет. Ааа, баниху. ха Лох! пидор <говор> А может что там закрыть надо? Да, Повторно на кнопку, если кинуть. В натуре. <плес> <плес> а он вот же ее не сожрет никак, получается. А ты Но, попробуй puh, в натуре ты. его закрыть! смысле Слышишь, Кнопка второй раз работает, проверь. Он за тобой туда пойдет, да, и ты попробуй, ты э, за кубиком зак закрыть его в той комнате. Кнопка с той стороны так есть, ты имеешь да, вот в эту обратно кнопку. На... В эту кинуть. обратно кинешь кубе кнопку. Ну и. И по сути это А типа Хорошо. заманить его туда, да, спрятаться? Да? да, подальше, подальше ну, а его беги, беги подальше. А, Надо было чуть-чуть подождать, пока Папа, он кровать ты... поднимет. Это такой тупенький бляш. в жопу понял? А. <смех> Я любяк А если так? понятно <смех> <смех> Почему меня? <смех> <смех> Почему не ее? Ты сладкий. Ты сладкий. Беги в конец, конец. Беги, не, на... не, не, не в конец. Когда он будет да, поднимать да, кровать? Паш. Когда а он будет поднимать кровать, тогда надо. Смотрите, чекать. Вот сейчас. Тихо. Херли он не поднимает. Ну давай уже, блять, ну тормозишь да хуя. А, Блин. Блядь. Ну, ну конченая физика. Да, сейчас попадай, сейчас, сейчас будет беги ну вы видели я бросил он не попал почему попытаться я просто не знаю, потамин. Блин, он услышал уже. А, он не прошел сквозь него. Да, Там Да тебе надо сам конец комнаты провести. Чтобы тебя времени было больше. Так да, куда он кидает? Не... Оля. А чем он, он запутался? Он да? Из-за него я не могу упасть. Не знаю, кто из нас Сейчас ты. <laughs> Я вообще молчу. Ой -ой -ой. Мне кажется, нет, не этот выход. Точно не этот. Воу, блин. Я, короче, ласт лайт прохожу на рейнджери карты. Давай, давай, давай. И не, нет, видел, да? Полку ноль. Пиздец и хули делать. А может вот, вот тут, смотри, непонятно. вот стеклянная есть какая-то... Подожди, в... куда смотри, она идет? Вот куда типа она идет? Стой! Стой, да? не трогай, не трогай! Подожди! Пусть идет, пусть идет, не трогай. Пусть а идет. что он? А, он уполз. А, он ушел, вон вентиляцию, чекай. Мол Так все, что надо было получиться, просто вернуться к ней и все. Короче, Похом. болт, мы тупые Ну, лично я а не Лично болт тупой А ты, ты чё, пес? Подожди, а чё надо? Ты предложил то, блядь, кинуть А ты подтвердила Я, кстати, на это очень много времени потратил Галя, лох Болт тупой Галя, псина Паша, пёс Идите в жопу. Да, подтверждал да. Что, что, я пес? Главное, чтобы здесь игрушек не было. Хотя этот мне тоже не особо нравится. Ой, блядь, он, он под низом. Блин, рука, рука, рука. Рука. Рука. Рука, пись. Сейчас вроде рука. тихо. Ой, он тут будет, 100% он здесь будет. Так, а тут? Как тут? По вот этой? По вот этой херни? Это Ёбан. уже серия идет час с половиной практически. я в курсе, сейчас до сохраняшки, и тогда будем заканчивать уже. А -а -а. О, сохраняшки. мы не здесь было, мы были, нет? Где печка? Нет. Нет. Ключ охереть. Ключ. Паш. А. Ты что, бухой? Почему? То у него, блядь, рука. То мы здесь было? Мы здесь было. Мы было здесь. О, я Паш, понял. Возьми, я понял. Ф Девочка есть. Если... Неплохо было, если бы она мне помогла еще, конечно. О, сейчас трубы жигать. <смех> бля, она стоит, смотрит, бля. Ну да, трубы ну, жгут. Ты дура? Что а. ты делаешь? Иди... на. Я бля, ё... а. бля, гений. Она тебе типа, помогла, он бля, черт. А ты на нее напираешь. А ты теперь Но я могу дверь, да, скрыть? Хотя нет. Хотя я тоже напирал девочка, на дверь. Извини. Извини, ебная девочка. А, -а, -а, -а. а это Будет ж Галя! Даже твой... дали вот ключ позвал. ключ! Ну ничего личного. Ничего личного, Эй, это бизнес пизди. пизди, пизди, мне. Короче, надо что-то подставить, чтобы взять этот ключ. Эл-логика. А, я понял, вот он, наверное, трамплин. Да? Прав? Да. да. По, по трупикам скал. Это я умею <реслик⃠> паша любит поскакать <sự> <пьев> и не просто ага, а дальше а дальше <ria> подожди тут колесиков нет да на этой тумбочке не нету а дальше мне непонятно честно говоря так хера а -а -а, все, вверх. я понял. Поняли? Со стола прыгать. Сейчас я полностью, на и раздвину. А, нихера. Это максимум. А что же делать-то? верху-то тоже надо как-то. сложно Ага. и я все равно не допрыгнул <гум> чуть непонятно сложно очень сложно если мы знали что это такое мы не знаем что это такое логично болт Оп. не поспоришь Попробую, со мной не надо спустить, это опасно Видишь вот эта досочка? Она лежит, мешает. Если, если за подвинуть? верхнюю я зацепился, да. А вот если бы досочку убрать, как бы ее убрать? Наоборот, можешь ее подвинуть, и ты типа прыгнешь? Как я ее подвину? Да, ты понял. Ни хера я не я понял. И спрашиваю, можно ли ее подвинуть? Доска mm -hmm. на столе, которая у раковины. А, а если... Вот просто для.. А сказала, она Потому что прошаренный дохел. или до можно. Тут же Бог, больше открытых ссор. нету, правильно? Вот это и все. А, нет, подожди, с этой стороны. А, с этой стороны на меня выкатила. Я туда не знаю. <свас> есть идеи вот доска видишь вот ну доска вот это если по не не, не подвинуть нас разбил то да не нельзя попробую с разбега. блин shift забыл нажать shift забыл сейчас я забыл тут четыре кнопки надо чтобы прыгнуть сильно на четыре кнопки нажимать Оля, О хорошо, теперь по обратке получается, она ж меня задвинет. Я надеюсь. Бля были, я надеюсь, додумается, что обратно надо да о а теперь тема. Интересно, здесь говоря, да. везде одинаковые замочки. Почему нельзя с собой ключик взять? И пробовать хотя бы. Замочки-то одинаковые. Ну. <смех> а вот э, замки разные. Смешно. Сергей, замков. Ха-ха-ха. <смех> Сер <-гей. смех> Сергей. Ха-ха-ха. Сергей, замков. Блин, че тут? Чу не хочет. Тюня. Чё? Галя хуяня. Хуяня. Галя хуяня. Галина. Галина. Хуина. А, тут наверное. Галина. Да? Галина. Ой, ля, рука походу. Хуина. Рука походу в той этой ящичке. Галя. делать? Покошку. Логично Копец, я зарядить ползаг... Логично же, Неужели не логично? Я пол игры просрал, пока ходил. А куда ты ходил, кстати? Посрать а... <сх> надо. что ты даже не оправдываешься? Так, аккумулятор нужен. Нет, О, не жирный не там. Лёдь. Опять же... А никто не видел, сохраняшка была справа. Я не знаю. Блин, просто обидно, если сохраняшки не было. Просто серию надо уже, конечно, заканчивать. Полтора часа. Че, увидел меня что? -то? А, вон он аккумулятор в ящике. Вот он, морган Морген, да. Он пает Ой, блядь. Ой, блин. Пошел. Видишь, вот окошко. Не в это окошко надо. Забираем его вот туда. Нет, тут надо беспалевно Беспалютно. Я спалился, он меня услышал. Приумлить. Вот, Сохранение отсюда начинается. Ну, я предлагаю заканчивать. Можно? Чтобы со следующей серии уже начать с этого момента. С жирного. Ну ладно, я, опять... я сегодня опять как Кадыров был, короче. Кадыров ты. Ладно, ребят, спасибо за игру, за компанию. Если че, на том же тебе. месте в то же время. Давайте, псы. Галя, Удачи. токсик! Ла, ла ла ла Галя токсик.